Всем привет, ребята! Сегодня я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется Смешарики. Такие в ней пакетики. Очень красивые. Давайте начнем выбирать наши пакетики. Сегодня мы заканчиваем коллекцию тетради. Коллекция рисунки с Pinterest. Давайте возьмем... Вот этот. Вот эти убираем. Наша новиночка. Давайте возьмем вот этот маленький. Коллекцию брюки. давайте возьмем сегодня два. Синий и желтый. Коллекция в очках. В принципе, пакетиков у нас много, поэтому тоже можно взять два. Давайте вот этого петуха. И давайте возьмем рыбку. Отлично. Скоро мы закончим коллекцию фон для видео. Давайте возьмем вот этот. И у нас останется самый красивый, на мой взгляд. Давайте откроем наш каталожек. Хочу показать вам нашу новую коллекцию. Вот так вот я ее оформила. Давайте ее найдем. Вот она. Откроем. Нам попалась вот такая вот картиночка под номером 4. Я, если честно, не знаю, как его зовут, потому что я этот мультик не смотрела. Если вы знаете, как его зовут, обязательно напишите об этом в комментариях. Давайте приклеим. Под номером 4 вот сюда. Отлично. Получается очень-очень красиво. Давайте будем идти снизу вверх. Коллекция в очках. У нас с вами два пакетика. Давайте их откроем. Петух. И давайте сразу откроем наш второй пакетик. Мне немножко волнительно, потому что обычно мои видео, их переделала и убирала всякие ненужные штуки с видео «Мама», а в этот раз буду пробовать «Я». Мне очень интересно, получится ли у меня картинка под номером 3. очень красиво, брелки, наши два пакетика, нам попалась вот такая вот красивая радуга, а во втором пакетике давайте глянем, что нам попадется. Нам попали здесь вот такие две картиночки. Давайте их приклеим. Под номером четыре. И под номером пять наша картиночка. Давайте ее скорее всего приклеим. отлично рисунки с пинтерест нам попалась вот такая вот свечка под номером пять. Получилось очень-очень даже ровненько. Коллекция фон для видео. Картинка под номером 6. Нам попались вот такие вот лягушечки. Давайте приклеим вот сюда. И вторую страничку мы закончили. В следующем видео мы закончим вообще эту коллекцию. Последний пакетик из коллекции тетради. Нам попалась вот такая вот картиночка. Под номером 7, потому что это единственное окошечко, которое осталось. Готово. Ребяточки, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я обязательно подготовлю для вас новую коллекцию. Если у вас есть идеи, которую, какую коллекцию вы хотите, чтобы я сделала, обязательно пишите об этом в комментариях. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч.